Частицы, взаимодействующие друг с другом посредством ядерных сил, называются адронами. Это протоны, нейтроны, мизоны и другие частицы. Частицы, не взаимодействующие посредством ядерных сил, называются лептонами. Среди них электроны и нейтрино. Все адроны состоят из более элементарных частиц, кварков. Особенностью кварков является их дробный заряд.